Здравия, очередное подтверждение ну, силы жизни, да, что ли. Вот я для роз вот этих вот не засыпал землей, а всевозможными там листьями, ну, чего хватало, травы рвал, это сухие, вкладывал на розы, в том числе в вишняка у нас очень много, ну, я его на такие, собственно, вот меньше, больше иногда... Длинная, выкладывал тоже, чтобы спасти чтобы от холода розы корни. Ну и вот такие вот мелкие тоже были палочки. Нашел, сейчас розы я подрезаю, омертвевшие обрезаю. И вот нашел такую палочку, вот, понимаете, пролежала всю зиму. Вот она, вот, я ее не отрезал, ни сейчас она, видите, вот тут омертвевшие концы. И пускает, распустила почки. Удивительно. Удивительно. Сколько там в этой палочке-то казалось бы. Там флаги какой-то этой самой. Ну, вот так вот бы все, как вишняк, за жизнь держались бы. Ну, вот такой короткая зарисовка.